Ла ла ла ла Корабли на дно ходят, С векарями, с парусами На морской песок роняют Золотые сундуки Золотые сундуки Корабли лежат разбиты Сундуки стоят раскрыты Изумруды рапины осыпаются дождем Если хочешь быть богатым если хочешь быть счастливым Оставайся, мальчик, с нами Будешь нашим королем Ты будешь нашим королем Будешь сеять ветер в море В море белый пень Пусть захлебывались пени В море донут корабли Пусть на дно они с якорями, с парусами И тогда твои места Золотые сундуки Золотые Корабли лежат разобитые, Сундуки стоят раскрыты И суброды и Осыпаются дождем Соглашайся быть богатым Соглашайся быть счастливым Оставайся с нами ты будешь нашим